Здорово, народ! С вами канал Мирсул Стар и снова Мирза. Я рад поделиться с вами новыми видеоприколами. Если вы готовы, тогда погнали! сбросить весь, и ее батя таким способом дает деньги на карманные расходы. Да, вот это стимул. Я бы, наверное, целый день бегал бы за машиной и собирал деньги, а в конце видео у нее забрали все баг и дали пинка под попу. Малыш, наверное, не ожидал, что услышит такое. В какой-то момент он расслабился и получил неожиданный пук. Так что народ, охватите козло! А это видео про умственный интеллект овец. Это, наверное, водобой 21 века или его хозяин, крутой, богатый чабан, который научил их всему этому. Не удивлюсь, есть такого барашка где-нибудь можно встретить в школе или в университете. Что бывает, скучно на работе? Ну, или куча свободного времени. Чуваки нашли оригинальный метод провождения. Мужик возомнил себя динозавром Рексом? Ну а что, неплохо, когда есть чуток свободного времени. Почему мы и фигней не страдать? В сети появился новый лайфхак. Наверное, батя приглядывал за малышом и не знал, как успокоить. А у настоящего мужика есть всегда в заначках вино. Вот и решил обрадовать малого, пока мамка в магазине. Каково проводить тренировку? Если тренер, собака. Чуваки, я не шучу. Реально тренер собака. Все мы знаем фильм про планету обезьян, где макаки захватывают планету. Ну то, что все управляют людьми. знаете этот прикол, чух-чух, нет? <звы> Малышка, наверное, наложила в штаны, ну что и просила, то и получила. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал и не забывайте про этот гробовый колокольчик. Это был канал Мышлус Фар, с вами был Мирза. Всем удачи всем пока. Surprise, это аргумент Ребята, нас уже 200 подписчиков. Спасибо за поддержку. Ребята, давайте наберем еще 1000 подписчиков. Делитесь со своими близкими, родными и друзьями. Ставьте лайки и пишите обязательно комментарии. Всем большое спасибо.